<|no|> И щит оказывается рип. А чё? выпустите? <сёк> Отойдите. <сёк> ты, <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Где подрубить отображение координат? Какая там кнопка? Три кнопка. все в три. стороны ну, нас уже четверо, считайте, если Игорь пойдет. М -м -м. Прикиньте. Не-не. Не, у не будет. Киви, ну шо это такое? Опять ты за это? Куда заходите, если шо? ты делаешь? Я... ч? Вот факел искрафтил. И... Доказательства. А ч, можно за тот пойти, не? А почему? Слушай, чайка, что ты за ягоды посадил такие жуткие? Я когда мимо пробегаю, они меня за ногу кусают. И это за одной защитой еще одна был. А ч они кусаются? Ну ключи. Ну ладно. Ой, ну у нас там получше есть, наверное. Поселы есть. Вау! Да. Можно хотя бы дерево. Забыл? Ну, у меня вот, да, сейчас, вот, на. У -у, ломаю что прикольно да только когда на ягд глаза а чё выпустите отойдите <связывая> Сегодня в интернете прочитал, что 9 из 10 человек не могут поставить лайк этому видео БАЙТ Свертазы. Копатель Слышу пауков, кстати, что это было где вы чего там ели Я ничего не ел Не надо пауков Чайка, <связывая> дай мне лучше файку Я не вижу, я просто копаю Гриф <связывая> да я я сложил короче лестницу но не из палок а из блоков деревянных думаю а очень нету ничего не кратится майнкрафт сейчас все будет да приседи, я понял. Почему-то очень долго. Да, блин. Сори. Просто... Ты что такое за люк? Люк. Я твой. Блин, давно в Майнкрафте люк есть. Закрыл мне. Никнейм у тебя, конечно, такой, да? Никнеймом на сервере эти баранов играть меня еще даже не забанили Найс. дайс прямое оскорбление мастера и пух я играю в губ, который просто все знает. мужчина мужчина, но мне предательный не боже, какой мужчина ты, у тебя еще веревки у меня тактика, копаешь лестницами, да чтобы быстрее было в смысле, вы что, 7 лет он еще делали? Живет. Все в разные стороны. А высота какая? Где подрубить отображение координат? Какая там кнопка? 3 3 кнопка. 3 в 3? 3 в 16. этом направлении. Нет никакого хачка, никаких 4, это никаких источников. У меня чудо инфаркт. Кстати, я уже говорил тебе, что можно подписаться на канал. Нет? Подпиш... Подпишись, если ты не блок земли из Майнкрафта. БАЙТ! О, пошел. О, хорошо а у меня сын свой. Паук. Ну что это такое, со старта сразу паук, до меня доехал свечайка. Хана. Да, да. Хана. я, мне надо по игру настроить. Сейчас я только это сенсуп все сделаю, пониже. Где тут сенсаты? Ну тут же должна быть, это же не куртсфайл. Тут есть, да. Рью Сан Треш, никнейм, Киви здорово. Что играешь? Майнкрафт. Поверишь? Верим. и заходи. Да. Будем жить в скале. Ну я обычно так и делаю, да. Гномы, что? Ли? <связь> ну типа. Я прям вижу <связь> <лопал. связь> дерево. <И связь> дерево. Я это, это было так давно, что голода не было в Майнкрафте, в принципе. Блин, не знаю. Я начинал в 1.2.3 2, 3 версии. Там уже был. А я еще с альфа. Так это было. <связь> я с альфа тесты. Это было больше пяти лет назад. Ну тогда. Какие да? Я обсудил от у нас в Это что за блоки? Никогда не видел таких. Добываешь дерево? Сейчас, сейчас я все сделаю. Соруб. Я... Единственный способ как выживать, чтобы не подохнуть с голоду, я знаю, просто можно хлеб выращивать. Я вот так делал обычно, потому что другие способы мне неизвестны. В реале я бы лучше ел мясо, чем хлеб, конечно, каждый день. Это но... МС, значит, пофиг. Точнее, двери я ну, я, кстати, неплохие, да, но я, я вот, я помню, блин, ну тогда не было разных дверей, знаешь, при Сталине, короче, такого не было <сёк> Чайка <Человек> был прав Не, обычно Чайка я права Не преувеличивай, что я достоинства Ну, короче, всё, я так была охренеть включил всех Контур-страйк Ужать <сёк> Ужать <сёк> Контрстрик. Контур А что происходит? Я... Что? играем? что, что? Mm. что mm. Хочешь с нами в Майнкрафт? Я в Майнкрафт играть, я играю с ним в Майнкрафт Что проблема в чем твоя проблема? Тебя обнаружен. Шеф, как бы на твоем месте сейчас... Давай мы сдаваемся Почему? Вообще смогу спать бы. Ну ладно. Ты тут! Ты тут! Припор? Я не рядом где... тут С... народу просто офигеть тут зомби-фермер в шляпе я вижу ваши ники я ща я копну к вам двигайтесь киви уже со щитом ну я к вам выбрался. По щит полностью был счет взрыв крипер. Помню, поехи мне. Билд на щитовика скинул, тут тоже со щитом. Бар, так, ты, ты, щас, откуда, щас, от? ты откуда? Откуда ты? Я... С неба свалился, просто. Есть информация, как Что теперь есть? выйти отсюда? Надо было за всем идти Я понял Сейчас моя основная задача Собрать 100 подписчиков на канале Для того, чтобы я смог себе поставить URL канала Которая состоит не из Каких-то рандомных там цифр И букв А нормальная С моим никнеймом youtubecom YouTube.com.apprylsky Подпишись на канал Каждый день ты сможешь заходить И немного улыбнуться Поэтому с тебя лайк Подписка Колокольчик А с меня новые классные видосы